I think the girls with their nails Всем привет, ребята! Ну что, вы зашел на Тайвань с утра посмотреть, что по акциям. И открыта новая локация уже, наконец-то, дает регистрироваться на нее. Не знаю что будет надо два дня гляну. вот можно выбрать регистрацию закинуть героев 30 в общем можно взять с собой 30 героев они повторяться не должны как видите Все. То есть должно быть, ну, насколько я знаю, 5 человек. Через 2 дня будет старт. То есть в субботу, по, <coughs> по идее, Черт, пятница. В субботу будет старт. Интересно, интересно. Просто было мини-обновление. Ну, зашел в игру, обновил и... Вот вам регистрация. А, так, что у нас еще интересного на Тайване есть? Да посмотрим. Понятно все. Островок стандартный. Вот Но здесь нормально собирать огника, вообще. Изи просто. По сравнению с остальными. Сервоками, конечно, тут тоже кайф. Так, что у нас? Вот. Что-то оно так коряво все показывает. В общем, здесь нифига не поменялось, судя по всему. Что-то, блядь, заходишь один раз так, заходишь один раз так. Меньше, больше акций. Хрен, хрен простыш, короче. Так, спорт лото. IGG. Нифига себе. Нифига себе. Ну, вы что-то поняли, короче. А, это Store. Эри. Еще что-то. Короче, полный, дикий и лютый. Страш творится на этом серваке. Тут не показывает какие-то плюхи связаны с вашим IGG ID. Каким-то кодом. В общем, вот такой вот трэш, ребята, на Тайване. В общем, через два дня будет, надо, кстати, будет, наверное, завести твинков. Хотя твинков, наверное, вступлю сейчас в топовую и кину заявку. Два дня как раз пройдет, думаю, регистрация нас пустит. Блять, тут еще не просто так распустить гильдию. Короче, блядь, Гель, гильдию создал, а выйти не могу. Ладно, потом буду разбираться. А, такс, поехали на английский сервер, глянем, что на английском. Ну, в общем, интересно будет, что будет на новой локации, какой угар, донаты опять. Так, покер матчер, настолочка. понятно все поехали дальше хрусталка хрусталка кстати какая-то урезанная стала не знаю что так но что-то мелкие смотрю только паки пиратище сегодня доступен че все три камешка ничего не поменяли островок build пак, build пак такой же Понятно. Так, не продают целого нового героя еще. Ой, хрен с ним. Поехали на немку. Ой, только проснулся. Проснулся, слился в, бра в Бравлбол и все заебись. Так, на немке как раз обновились акции чекнем под кофеек что у нас тут интересного это у нас за вход забираем плюшечки стопроцентный бонус так давайте сразу чекнем рынок чем на рынку у нас есть по стандарту дуэль я уже показывал вчера здесь шар совсем другое в отличие от других Серваков. Пиратище. Пиратище не поменяли. Такой же остался. 200 снаков на халяву. Как вам такое? Так, пакеты поехали, посмотрим. Тут, тут жесткие пакеты. Шансы, возможность собрать. Смотрите, скины уже продают полным ходом. Ну реально кайф. За 20 баксов. Здесь свои плюсы есть на этом сервере. Так, это мы забрали плюхи. Ну все, ничего нету. Вот вам, ребята, пример офигенного шарика, где вы можете получить 5 сумок зефира, 5 сумок лисицы. Ну реально кайф. Что-что, а это реально кайф. Что-то не дает. Не дает сделать обмен, странно. у меня 8 есть а у меня места наверх нету за этого и не дает в общем надо фармить арену полным ходом все-таки 5-5 сумок как никак это реально круто больше героев поставить такс там были там были там были вроде везде были в общем новая локация откроется в выходные будем пробовать ее зафармить посмотрим что с этого получится что там интересного будет я думаю что то интересное должно быть посмотрим на реализацию блять, Днищенской обновы по другому ее не назвать потому что она вообще никакая нифига не поменяли нифига не изменили в общем все как всегда ребят без изменений да блин давайте мне другие там итама нафига вы мне даете эту фигню запарили сейчас нас тут уработают нифига себе мы еще держимся нифига себе посмотрите там герои с эволюциями, а мы их тащим. Красавчики. Вообще, смотрите. Была бы Фрей, я бы его просто ушатал. Ну а так он меня ушатал. Дали бы что-то попроще. Вот, например, типа такого. Так. А без и стрелок сейчас тут наверх. Нифига себе, посмотрите на моих красавчиков. Просто жесткие типы. Чего они творят? О май гад. Отлично, еще одну палатку нам. Дали нам еще одну палатку. Ну, надо искать вот таких вот противников побольше, чтобы проходить. Отлично. В общем, надо, ребята, сейчас усиленно, кто играет, фармить вот эти вот палатки. И будет вам счастье. Нифига себе. Я вырвался в топ 2000. Жестко. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Будем ждать новую локацию. Я буду пока пытаться выходить с... Заебись, противники. Буду пробовать выходить. С гильдии. Всем удачи, всем пока.